Для поиска ранее поданной заявки и проверки ее статуса сотрудник нажимает на документы СДК, далее находит раздел договора и переходит к списку ранее поданных документов заявки на оплату. Далее можно воспользоваться поисковой строкой, либо сочетанием кнопок Ctrl плюс F. Система автоматически выделяет элементы, попадающие под искомое значение. О других вариантах поиска документов предлагаем посмотреть отдельное видео, которое доступно по ссылке, отображаемой в верхнем правом углу этого видео.